Добрый день, добрый вечер, уважаемые друзья, рад новой встрече. И сегодня наш гость, который уже был у нас в студии, но сегодня передача посвящена такой очень важной теме, в которой Роман является, несомненно, специалистом. И, видимо, название темы вы уже прочитали, оно такое немножко провокационное. Это избавление от омерзительных. <свят> омерзительных привычек. Но реально, и Роман, да и вы сами подтвердите, что все-таки вот то, что мы вписали, переедание, курение, алкоголь, несомненно, оно, конечно, очень сильно, в общем-то, разрушает каждого человека. Так же, Роман? Совершенно верно. Я бы даже сказал, это такие длительные наши публики. Ну есть, да, да. Они мгновенно убивают, не да. убивают. Вы правы. Но я хочу сразу, чтобы, уважаемые друзья, вы перед, общем-то, нашей беседой получили информацию о том, где возможно именно встретиться и конкретно уже связаться с Романом. Роман, пожалуйста, скажите, где люди могут найти вас? Да. Собственно говоря, я во всех социальных сетях присутствую. Mm -hmm. Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук. Зовут меня Седых Роман. Mm -hmm. Легко достаточно найти, там даже свои телефоны разместил, так что mm -hmm. все мессенджеры тоже присутствуют well, отлично. меня. Так что, я думаю, вам будет легко Отлично. Хорошо. но ну, не будем затягивать время. Вот, Роман, мне, как и любому из, я уверен, людей, смотрящих нас, все-таки интересно. Вот а, как а, эти, в общем-то, действительно вредные и на, и на привычки, то есть что такое привычка, это то, что, в общем-то, с нами живет ну, всю жизнь, так же. Mm -hmm. вот. Да. вот эти, ну они вредные, то есть и переедание, и курение, и алкоголь, все знают, что это вредно. А вот откуда они берутся? То есть как бы, ну, все знают, что они вредные, а почему же они все-таки присутствуют в нашей жизни? Да, ну, давайте сначала разберемся, что такое вообще привычка. Привычка это что-то, что мы делаем на автомате, то есть неотслеживаемые какие-то, неосознаваемые наши вещи. И ну, на самом деле вся наша жизнь соткана из разных привычек, просто одни вредные и другие и более полезные. И как же они у нас встраиваются? То есть, ну да, действительно, Николай, вы абсолютно правы, что сознательно ну, большинство, наверное, понимает, что жить, ну, употреблять алкоголь, это на самом деле для организма вредно. Вот, но при этом продолжают это делать. Ну, да, да, и... вот. а, как же они встраиваются в такие привычки? А, как только мы начинаем что-то делать, угу. ну, скажем так, много раз подряд. Угу. То есть, ну, например, вот сигареты. Да, проснулся, кофе, сигареточку. Угу. Сначала для удовольствия. Ну, да. Второй день, третий, пятый недели прошла, уже, собственно говоря, ты даже не отслеживаешь. Хочешь ты этого, не хочешь, ты взял... Кружечку кофе угу. и рука сама будет, То есть, как бы, извините, Роман, получается так, что какие-то действия, которые мы в жизни совершаем, ну, регулярно, ну, там, не знаю, вот, пьем кофе, то есть, э, потом у нас э, этот, э, само, сам процесс, так сказать, вот, само действие, я пью кофе, оно запускает, затем уже и, скажем, действие, я покурю. Да, если мы к этому действию «я пью кофе» mm -hmm. э, подключаем второе действие «закурил», mm -hmm. да, то одно в последующем будет означать автоматически то второе. как бы это уже обязательно, да? Да, да. но ну, это вот то, то, как раз о чем я говорил, то есть это уходит mm -hmm. уже на уровень бессознательного, mm -hmm. и просто почему-то ты это делаешь. То есть мы не осознаем, то есть это единый процесс, скажем так вот, кофе, без сигареты, так сказать. Ну, сейчас я как бы это для примера привел, да, то есть там триггеров таких запускающих. Негативные привычки, их может быть масса, там, а ну, да. другой там, например, да, очень часто используют курение как для социализации, не mm -hmm. то есть для чего, для того, чтобы войти в контакт с другими mm -hmm. людьми. Там, перекуры на, на где-то там. Или да, знакомство, да? Или да. знакомство, да. То есть очень быстро найти контакт, допустим, да. видишь, человек курит. Да. Э, дайте сигарету, да. да И как бы мы вместе уже, были. да? Как, вместе, было, как да. бы да. Из одной. Из, из одной Ну а, да, да, соединились. Да. Кстати, насчет курения, мне даже... Институте один профессор говорил, что 90% процентов решений ну, вообще принимается в курилке, да? Ну да, да. Вот как ну, бы, ну, это прямое отражение того, что угу. что это, что это так, ну, как, как эта привычка встраивается, что ну, да. а, ну, одним одним из механизмов это У, вот, угу. проще, быстрее найти контакт перечислить. Ну да. Ну точно так же получается и все, что связано как бы переедание, потом лишний вес. То есть вот, как бы механизм, принцип, он единый точно так же, да? Ну, механизм, да, механизм тот же самый. То есть, ну что еще про, допустим, про переедание можно mm -hmm. сказать? Да очень часто э, сталкиваешься, что мы что-то либо заедаем, mm -hmm. какую-то свою эмоцию. Mm -hmm. Либо наоборот, когда хотим себя поблагодарить за что-то mm -hmm. ну, что -что хорошее сделать. Ну, что-то хорошее, да. Ну, например, там в течение дня ты какие-то какие задачи выполняешь, mm -hmm. или, там, выполнил задачу по работе. Mm -hmm. вот, как он ну, как я говорю, ну, совсем школа. Вот это как бы получается, опять, извините, опять, э, когда-то я, скажем, ну, например, там э, поработал, э, устал, вот типа устал, и потом я отдыхаю, ну, вот, я думаю, за чаем, вот только бы, mm -hmm. ну, это очень часто бывает. Тут коллектив, скажем, перед там, ну, перерывчик небольшой. Да. То есть, как бы, поработали и сели пить чай. То есть, сели пить чай и печенье пирожное. Да. Скажем, вот, да. Да. вот, как бы, это вот, тоже определенный. Чай пьем и, как бы, печенье, они уже на автомате пошли. Да. да, очень часто, вот именно, ну, когда говорят про переедание, очень часто они связывают со сладким. Mm -hmm. а, ну, то есть, знаете, там, рука сама делится к эклерчику. Ну, да, да. кусочку тортика и так далее, там, подобное. Почему? Ну, наверняка вы знаете, что даже... При дрессировке животных Но, используют да, кусочек да. сахара чтобы зафиксировать, поведение. Ну, ну, сам сахар, как, бы, чисто, вот как я, как доктор, могу сказать, что воздействие сахара, почему я сахар? Потому что он очень важен для мозга. Сам продукт, именно ну, сахар ⁇ это глюкоза, реально говоря. И все сладости, они просто как бы, вызывают именно такую определенную, скажем, тягу, эйфорию в мозге. И это, видимо, очень быстро закрепляется. Очень был, такой, да, вот, да, привычка такая привычка. То есть я что-то делаю, там отдых, и я обязательно должен что-то типа такое сладкое или, скажем, там мучное сладкое, ну, сладкое, так сказать, да. я съесть в таком виде. Да? Вот. но опять-таки, вот она образовалась, скажем, это вредная привычка. <связь> ну, я же взрослый человек, я понимаю, что она вредная. <связь> вот. Но почему же тогда, скажем, ну, огромное количество людей, они понимают, что эти привычки вредные? А вот почему они ему как бы, избавиться? Вот они понимают, но ну, как не избавляются от них? Почему? Потому что эту привычку, с помощью этой привычки, где-то на глубинном уровне, в нашем бессознательном, мы реализуем какие-то свои потребности, вторичные mm -hmm. выгоды, mm -hmm. так называемые. Именно поэтому, когда мы просто хотим от них избавиться, ну, mm -hmm. по сути... Ну почему возникает вот это чувство, что ты от чего-то лишаешься, допустим, когда там, бросаешь курить просто бросаешь курить, да? ты то почти... то физически чувствуешь, что тебе тяжело. Да? чего-то лишаешься. Да. Да, есть, вот вот это вот ощущение. То да? есть, это, это зажатость такая, ты должен себя зажать для да. того, чтобы, скажем, там, перестать есть, скажем, ну там например, пирожное или тор или курить. Вот, то есть... Да, ну как бы это мой личный опыт. Я, кстати, вот две Две, как минимум, вещи, из которых мы про которые мы говорим, да, у меня были проблемы, я, я курил, mm -hmm. когда-то лет 12 назад, да, mm -hmm. и э, курил я 8 лет. Mm -hmm. И я помню те ощущения, я несколько раз пытался бросать, mm -hmm. э, но ну, действительно, такое ощущение, что ты чего-то себя лишаешь. Ну, да. вот, то есть, mm -hmm. сознательно ты mm -hmm. понимаешь, что ну, это въедно, ну, да, чувствуешь себя как-то как гадко, подшиво. Но как только ты перестаешь это делать, ну такое ощущение, что ты себя чего-то лишил. Ну, как бы тяжело а, становится. Да. Почему? Потому что нет никакого другого механизма, угу. который бы позволял реализовывать вот эти вторичные время. То есть, как бы, чтобы эту ну, как бы напряженность, эту неудовлетворенность убрать, так да? получается. Так э, ну, ясно. То есть, но все равно я так понимаю, что у вас есть четкие, ясные какие-то методы, с помощью которых вот, вы гарантированно, и что очень важно, мне нравится слово навсегда. Вы, так сказать, избавляете человека от этих привычек. Как, как это возможно? возможно? Самое главное, с чего все начинается. Это с огромного желания, собственно говоря, самого человека с этим справиться. Ну, ну, то есть, если у человека, по сути, нет желания бросать курить, угу. э -э, там, вес свой нормализовать ну, да, каким-то образом, да, да, да, да. Да, то что бы я ни делал, кто mm -hmm. бы там ни просил за этого mm -hmm. человека, ничего не получится. Ну, да. Потому что где-то внутри э все равно будет желание, да, все это. Ну да, как бы все равно это, скажем, привычка или привычки, они все равно для человека важнее, чем, скажем, желание избавиться от них. Ну, здесь, вот смотрите, если это все-таки желание у человека появляется, то тогда с этим можно что-то делать. Зачастую бывает, знаете, родственники просят, вот он курить, курит, да, помоги ему бросить. Но ну, если сам человек не хочет этого делать, Понятно. то ну, ничего, ему, ему, ему помочь. Ему, ну, ну хорошо, ну вот я захотел. Отлично. Первое, да, есть жучее желание справиться с этим. Второе, следующим этапом, что мы делаем? Ну, если, давайте, дам сразу рекомендации зрителям, mm -hmm. которые могут сами проделать этот mm -hmm. процесс. Первое, с чего стоит начать, это отследить. Сколько, то есть после чего вы, допустим, ну пусть, например, курение будет, да, mm -hmm. то есть когда вы закуриваете в течение дня, mm -hmm. ну и так несколько дней после, то есть, например, то есть в итоге получится какая-то картина, да, то есть я проснулся, mm -hmm. а, принял ванну-душ, mm -hmm. а, наливаю себе кофе mm -hmm. и автоматически беру сигарету. Ну, то есть как бы, это вот привычку или как бы, какие-то действия, которые запускают эту привычку курения, да. скажем, просто да. отследить их. Отследите в течение дня, да, когда там еще, там, допустим, я пообедал, и иду ну, с, там, с коллегами mm -hmm. на перерыв, ну, и да. у нас, как бы, вот общение. Ну, ну, да. Да. И сигареты. И сигареты, да. Я yeah. там кого-то жду еще, да. Mm -hmm. И пока жду... мы могли бы э, демонстрировать, mm. есть, встроить то есть, заменить то, что, скажем, плохая привычка, заменить каким-то какой-то другой привычкой. Да, другой, другой, более полезной привычкой. Mm. Заменить именно. Заменить, да, mm. именно заменить. Mm. Здесь, смотрите, очень тонкий нюанс. Допустим, если брать с перееданием, mm. и там есть, ну вот, я уже говорил, mm. себя каким-то образом благодарить. Mm. Здесь момент какой. То есть, первое, что можно сделать, там есть промежуточный, это первое можно первым шагом заменить вот эти продукты вредные на более полезные. Да? Ну, то есть будет такой некий промежуточный вариант Переход, переходной. А вторым уже шагом посмотреть что мы вообще в принципе вот из еды mm -hmm. ну, вообще нет мое мнение что мы кушаем слишком много на самом деле нам mm -hmm. надо реально там, раз в пять может быть даже в 10 меньше mm -hmm. ну, чтобы, да, чтобы да. жить полноценной жизнь так вот после того как мы заменили mm -hmm. продуктами более полезными mm -hmm. можно вообще в принципе поменять что-то заедать на какую-то более полезную привычку mm -hmm. например у каждого человека есть какие-то простые вещи, которые доставляют ему настоящее истинное удовольствие. Mm -hmm. Ну, например, там, не знаю, чтение книги, теплая mm -hmm. ванна. Да, я говорю про какие-то элементарные простые вещи, которые в доступе mm -hmm. у mm -hmm. каждого человека ежедневно. Mm -hmm. Но не повседневные и простые. Да, повседневные и простые. простые. Mm -hmm. Массаж, э, ну, причем, ну, там... Ну в яблоко съесть, например, может, банан. Ну, это опять, это вот как бы первая часть, да, мы, мы про это уже проговорили. Ну, да. есть, когда, а когда совсем уже, то есть mm -hmm. когда ну, как бы пришло желание, что да, я mm -hmm. могу и вообще даже эту, mm -hmm. это поведение заменить на что-то более полезное, Понятно. То тогда да, тогда уже можно рассмотреть там, варианты вот, и, там, mm -hmm. читать книгу, э, не знаю, массаж, баня, mm -hmm. теплая ванна, mm -hmm. да, ну, да. что-то еще, что-то. Вы точно знаете, причем вы, каждый человек точно знает такие вот вещи, которые ему доставляют удовольствие. Ну да, да, конечно. Вот. Ну и, собственно говоря, следующим этапом мы э, внедряем те самые привычки. Здоровье. Новые уже, да. Да, новое поведение. Э, на За, те, взамен, да, получается? Взамен, э, взамен нежелательного поведения. Причем, взамен курения, ну, взамен да. переедания. Да. То есть что-то начинаем. Делать угу. другое. Угу. Ну, там как бы сам человек уже... Ну и делать как бы получается это все оставшуюся жизнь, именно хорошая. Да, конечно. То есть это постепенно включаем, постепенно угу. включаем. Угу. Uh, и вы, кстати, сами можете этот процесс <связать> проделать. Конечно <связать> же, это, да. я верю, что это под силу вообще каждому человеку, и вам то -то тоже, <связать> <да>? <связать> особенно <связать> тем, кого есть действительно жгучее желание. Вот. Единственное, что там, конечно, нужно будет усилие. И время на то, чтобы mm -hmm. все это дело настроили. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вот, уважаемые друзья, я как бы слушая Романа, действительно это очень просто, может это, конечно, на словах просто, но в любом случае видно, что это не требует там каких-то гигантских усилий затраты, и зажимания себя, так сказать, контроля, вот, вот, постоянно, так сказать, себя мучить чем-то. То есть, да, здесь в принципе как бы отследить, что запускает вот эту вот мою вредную, скажем, привычку, а затем заменить ее на более полезную и оставить этого как бы более полезную в то же время, то же время да, эта полезная привычка, она и создает комфорт, радость, улучшает мое самочувствие, то есть как бы не мучить себя себя, а наоборот найти привычки mm -hmm. какие-то вещи которые вот будут еще более скажем, больше мне приносить радости в жизни чем вредные привычки да? правильно я правильно да вы сказали и плюс еще ну как бы хочу добавить в этом процессе еще очень важный момент ваш ментальный настрой mm -hmm. то есть не факт что у вас получится все с первого раза но ругать себя за то что не mm -hmm. получается с первого раза вообще не имеет никакого смысла Потому что есть такой э, закон сила равна сопротивлению. Mm -hmm. Чем сильнее вы чему-то сопротивляетесь, mm -hmm. тем сильнее это на вас давит. Э, сконцентрируйтесь именно на усилиях, которые вы прилагаете для того, чтобы mm -hmm. заменить одно менее полезную привычку, да, то есть вредное привычку mm -hmm. на более полезную. Mm -hmm. э, именно усилия и определяют, насколько вы готовы туда прийти, mm -hmm. сколько вы туда придете. И пусть даже сегодня в какой-то момент у вас там, да, что-то пошло не так, ну, да. это не повод э, винить себя, потому что вы предыдущую вредную привычку формировали в себе, быть, может даже долгие годы, ну, а может быть, даже десятилетия. Ну, да. И в одночасье вот так взять и перестроиться, это не всегда так просто, особенно самостоятельно. Ну, да. Да. С помощью специалиста, конечно же, этот процесс ускоряется в разы, да, там, можно напрямую и с бессознательным поговорить. Чтобы встроить <смех> что-то <смех> что <-то> новенькое <смех> и <смех> бо <смех> более <смех> здоровое, да? <смех> да, все верно. Ну, ну, прекрасно. Уважаемые друзья, конечно, скорее всего, я думаю, вот, самостоятельно может быть это трудно сделать, но это, в общем-то, не так сложно. В то же время, я уверен, обратившись к роману, вы найдете действительно специалиста в своей области, который вам поможет. Поэтому очень приятно, Роман, что вы сегодня, в общем-то, рассказали нам такую великолепную методику, которая позволяет, в общем-то, не мучить себя, не зажимать себя, а создать в жизни больше комфорта, больше радости, больше здоровья, не знаю, там, большего успеха в жизни и таким образом избавиться именно от того, что нас там убивает, ограничивает, лишает успеха, потому что, конечно, эти привычки, как переедание, курение, алкоголь, они несомненно, в общем-то, ну, разрушают человека также. Совершенно верно, да, разрушают, разрушают наше тело, а тело и разум – это части а единой ну да. системы, и когда у тебя со здоровьем что-то не то, то, собственно, да. и в ментальном плане. Да, вы совершенно правы, Роман, здесь это вот тело и психика – это единый комплекс, взаимное влияние. И, уважаемые друзья, пишите, спрашивайте. Я уверен, что Роман с удовольствием ответит на наши странице на все ваши вопросы. Обращайтесь к нему. И эм, я не прощаюсь с Романом, я уверен, что будут вопросы, пожелания. Присылайте темы, которые были бы вам интересны, на которые, я, в общем-то, мог э, конкретно и четко, ясно дать ответы Роман. Спасибо, Роман. Приятно, да? что Спасибо. вы были. Да, до встречи. Спасибо. Спасибо. Всего, да. добро. до Всего доброго. До свидания.